Раз, два... Хочешь посмотреть? Раз, два, три. Привет! С вами Тина. И сегодня мы разберемся в проблеме одноразового пластика а именно трубочек. Загрязнение океанов – одна из наиболее серьезных экологических проблем, и соломинки – немалая часть этой проблемы. Чего стоит все чаще загружаемые в сеть видео с животными, из которых вытаскивают трубочки? Почему от легкомысленных действий человека должны страдать ни в чем не повинные морские создания? Для начала немного истории. В конце 19 века бизнесмен по имени Марвин Стоун придумал соломинки для коктейлей. Изначально новинка предназначалась для привлечения клиентов, а позже захватила практически все места общепита. Тогда трубочки были прямыми и не сгибались, и лишь после 30-х годов они приобрели тот вид, который нам всем сейчас известен. Сейчас в России трубочки вошли в привычный обиход жителей. Давайте узнаем, как эту проблему видят жители России. Используете ли вы эм, одноразовые пластиковые? Да, приходят. Одноразовые трубочки используют дома часто, просто потому что из Икеи покупаются, но стараюсь их тоже не выбрасывать, а использовать как можно дольше. Крайне редко. А почему? А зачем? Там э? мы с горла пьем. То есть вы вообще не используете пластиковые Нет. трубочки? А почему? А зачем? Я не использую. Я предпочитаю не использовать. Давай. Загрязняет экологию, пластик долго... Это разлагается 150 лет. Yeah. Да, ну, раньше использовал, потому что в барах были только пластиковые трубочки. Сейчас металлические, поэтому ну, это для природы полезно. Просто не представляю себе металлическую трубочку. Для меня что-то страшное. Альтернативы. Первое. Металлические трубочки. Их самым большим плюсом является долговечность и прочность. Правда, есть необходимость каждый раз их мыть, хотя это довольно легко сделать с помощью специальной щеточки. Второй вариант. Стеклянные трубочки из очевидных преимуществ, многоразовость и эстетика в использовании. Однако, это не самый надежный вариант. И третий вариант. Бамбуковые. Они достаточно легкие, многоразовые, а также не содержат химикатов и красителей. Также довольно легко моется. Есть и другие экзотические виды трубочек, например, макароны. В среднем комплект с любой многоразовой трубочкой вместе с щеткой для мытья и переносным чехлом будет стоить 250-300 рублей. Однако самой экологичной альтернативой будет отказ от использования трубочек. В большинстве случаев можно обойтись и без них, и пить прямо из стакана или чашки. Но для этого нужно каждый раз при заказе накидка попросить не класть вам пластиковую трубочку. И поверьте, это не так просто. В некоторых кафе и ресторанах уже перешли на многоразовые трубочки. Давайте узнаем, как же эта идея прижилась на премьере московского бара. – Добрый вечер. – Добрый вечер. Я нахожусь в одном из московских баров. Говорят, что здесь посетителям дают многоразовые трубочки. Давайте закажем какой-нибудь напиток, конечно же, безалкогольный, и проверим это. Можно, пожалуйста, какой-нибудь сок или лимонад? Прошу. Спасибо. А скажите, а как вы пришли к многоразовым трубочкам? А вот об этом вам как раз таки может рассказать наш соучредитель Даниил Борисович. Здравствуйте. Привет. Расскажите, пожалуйста. Естественно, у нас есть напитки с трубочками, вот. мы открылись 4,5 года назад, мы открывались с пластиковыми трубочками. Во-первых, что очень важно, это довольно большой расход заведения. Ну, то есть Я, конечно, все понимаю, экологические инициативы сейчас модные, в тренде, это все важно и интересно для всех, но мы бизнес в первую очередь, и нам очень важно зарабатывать деньги или, по крайней мере, их много не тратить. А расходы это, ну, так или иначе, большая статья. Металлические трубочки, да, которые мы используем, они довольно клевые, клево выглядят. Вот. Ну и кроме того, мы поддерживаем как бы эту инициативу. Она сейчас идет волной по всему миру. до России тоже слава богу докатилась довольно рано. И вот мы уже сколько два года э -э, пластик не используем. А скажите, пожалуйста, все-таки подобнее. В чем преимущество именно металлических трубочек? В целом металл, стекло и бамбук это три основных э -э, материала. Почему мы не выбрали стекло? Изначально мы хотели выбрать стекло. Ну, честно признаться, да, производители стеклянных трубочек утверждают, что это абсолютно безопасно и все такое. Но мне все равно стрёмно. Ну, то есть кто-нибудь Можете ее случайно обкусить и порезать. Вот. Ну, то есть, вероятность того, что металл обкусится ну, довольно маленькая. Что касается бамбука, мне просто кажется, что это не совсем наш материал. Ну, то есть, тут нет какого-то принципиального выбора, почему чем металл лучше бамбука или бамбук лучше металла. самое главное, скажите, пожалуйста, как посетители восприняли такую новую инициативу? Слушайте, абсолютно позитивно, ну, всем приятно, что-то необычное. А, на самом деле, сейчас ты уже не такая уж сверхновая инициатива, да, прошло уже все-таки два года. Мы были там, ну, если не одними из первых, то, может быть, там, в первых, там, 10% кто на, на это перешел. Сейчас это все более и более повсеместно, и уже там сильно, может, никого не увидишь. То есть сейчас это уже, скорее, гигиенический фактор, и, скорее, если ты в пластике будешь отдавать, ну, в Москве, в хорошем месте, народ будет так на тебя смотреть, ну, стрёмно. Спасибо вам большое за беседу. Я очень рад, что вы зашли. Итак, мы разобрались, почему использование одноразовых трубочек вредит природе. Надеемся, вы выбрали себе уже вариант замены или решили совсем не использовать их. Если идея вам близка, давайте менять ситуацию на системном уровне. Greenpeace уже запустил петицию за ограничение одноразового пластика к министру природных ресурсов. Поддержите нас! Ссылка в описании. Друзья, на этом наш выпуск завершен. С вами была Дина. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Пока! А куда рот вставить? Окей.